Что если бы оказались на один день в теле своей фурсоны? Ну, первым делом я бы осмотрела себя и сильно бы удивилась. Типа, ого, я в теле своего персонажа. Я бы повеляла хвостом и пошла бы на прогулку, чтобы удивить своих знакомых. И в принципе, людей на улице. Я бы весь день тискала себя за щечки. А на следующий день проснулась бы и сидела в тлину, так как все это закончилось. Сходил бы по дефолту на фревую сходку и наделал бы фоток на память. Может, сделал бы фото или видео на память, но никому бы нигде не писал и не говорил. Старался бы не выходить из дома. Это может привлечь ненужное внимание со стороны каких-нибудь властей и ученых. Знаете, под опытной крысой становиться как-то не хочется. Полюбил бы свое отражение, наконец. Что сделал бы? Офигел! Если бы я оказался в теле своей фурсоны, кота-бандита, то был бы очень рад этому. Напрямую ощутил бы все преимущества. Например, улучшенный слух, зрение в темноте, мягкую походку. Порезвился бы с друзьями. Было бы очень интересно. Черт, да это был бы мой самый счастливый день в жизни. Мой хвост весь день бы велял, и уж точно доброта, веселье и радость из меня буквально бы вырывались. Я уверен, что в этот день я бы не сидела дома, а вышла бы на улицу и создавала бы улыбки на лицах людей. Пошла бы в школу. Тогда бы я записывался не только с микрофона, а с видеокамеры. Может, еще и стрим выпустил пустил на пару часиков. Как минимум, я бы наконец узнал, кто моя фурсона. Можно сходить на сходки и хвастаться всем, что у тебя самый реалистичный фурсьют. Буду нападать на пешеходов, разрывая их на части и радуясь празднику жизни. Ух. Пушистый зря Я прилетел поблагодарить ребят за то, что они приближают меня к мечте, а именно к приобретению фурсиута. Вы клёвые! Если вдруг ты захочешь поблагодарить меня денежкой, переходи по ссылке в описании. Приятного! Думаю, днем выходить за пределы квартиры очень плохая идея. Ночью уже можно попробовать выскочить из окна и отправиться летать. Я бы умер два раза сначала от радости, а после окончания перевоплощения от горя. Спрятался бы: Мой папа, увидев меня таким, пристрелил бы меня. Плюс у меня бы мама повесилась. Мои бы уже ОМОНа вызвали. Я бы хвостик тискал. Я бы явно похвасталась перед друзьями, но как бы на меня реагировали? Прибежала, видите ли, какая-то чупакабра и заявляет, что она Татьяна.